Здравствуйте, друзья! Кто о чем? А я все про выставки. Да, я думал они закончились, они все продолжаются и продолжаются. И вроде будет уже не 4, а уже около десяти выставок. И это, конечно, на самом деле, на самом деле, ну не то чтобы кошмар, но немножко, знаете, как-то напрягает. Хотя, конечно, заработок, да, я работаю промоутером. 150 рублей в час, ну, у меня 100, э, так как перерывы побольше чуть-чуть, я попросил. А, э, ну, могу с маленькими перерывами за 150 рублей, что, в общем-то, для промоутера, в принципе, неплохо. Нормальная зарплата 150 рублей в час. А что я хочу сказать, вот в эти выставки, да, здесь что мы видим, что написано. Участники, вот, кстати, вот самый участник был еще на прошлой выставке, про которую я рассказывал, да, вот этот монастырь, вот туда я, собственно, и собрался после всех этих выставок. Туда я, собственно, и... От... Ну, может, не в этот, но в какой-нибудь я точно уйду. Почему? Потому что мне, честно говоря, я простой промоутер, меня никто не просил вот этого всего делать вообще, никто не просил вот это вот за все вот это вот... Я лично денег никаких не получаю, я зачем это делаю, просто я когда стою промоутером, мне не могу стоять на одном месте, мне скучно, мне а, как-то мне не по себе, что никто на эти билеты внимания не обращает, обращают, если то, ну как обычно промоутеры берут, выкидывают, и это меня особенно напрягает, понимаете, вот. Все выкидывают, не только билеты выставок, но и как бы вообще все, что раздается, как бы скопится. И вот у меня, собственно, тоже полные карманы до да, этого всего, и это все выкидывается, как и газеты, впрочем. Да, и это меня напрягает. Почему? Потому что, вот видите, я такую рекламу увидел. Чистый город своими руками. Это скромная реклама. Висит в месте, где, где она никому не видна. Вот, но, тем не менее, вот она есть, да, ну, представляете себе, это выглядит немножко как, э, немножко как издевательство, потому что что туда выбрасывается, да, мы все знаем, все заполнено разнообразной бумагой, а вся бумага, которая оказывается в ведрах, в бурнах, вся-вся-вся бумага там не перерабатывается, бумага не перерабатывается, понимаете, в чем дело, ничего не перерабатывается, ни газеты, не эти самые, не листовки, ни, ни, ни, ни чеки, никто. Ничто ни, там не перерабатывается. И все это пропадает. И вот даже уже начинают, что экологи уже советуют, что они там советуют, да, брать елки в аренду и высаживать их. Но понимаете, это все не, не скоро все это спасет. А что спасет? Я даже не знаю. Вот просто я пытаюсь вам рассказать, что... А, завтра на Сеной я буду стоять и а, раздавать, как всегда, билеты на выставку. Что я хочу сказать? Я сначала, честно говоря, был очень недоволен и хотел эти выставки все, как бы это самое, уничтожить. Уничтожить, потому что, ну, сами понимаете, стоишь на улице да, с этими билетами, никто их не берет, и если берут за тобой целое урна гора с этими билетами и, честно говоря, какая, какая мне разница, да, я свои 150 получаю, да, встречаю радостные, так скажем, не совсем радостные взгляды моих соотечественников и возгласы такие, что, ну, в общем, не очень довольны люди, а почему не довольны, ну, потому что это выставки ювелирные, и выставки эти там, в общем-то, грубо говоря, сокровища. Там э, бриллианты, там серебро, золото. Э, в общем, то, что мы себе не можем позволить. Но не, есть и некоторые вещи, которые мы можем позволить. Например, я сегодня там э, видел э, неплохие вещи, недорогие. Может, сейчас их уже там и не осталось. Но выставка будет завтра и послезавтра. Потом они переедут, это будет еще... Не дай бог и 10, а может быть... Э, ну, во всяком случае, знаете, для людей, э, у которых нет больше никакой работы, для них это, конечно, заработок, и для них это, конечно, хорошо. Вот, а также и для всех э, всех тех, кто э, приехал к нам, потому что где-нибудь в, в Якутии, да, там кто может приобрести такие вещи, да, бриллианты, там там все это сверкает, это очень красиво, янтарь. И а в чем смысл? А смысл в том, плюсы в чем, да, плюсы в том, что плюсы в том, что, например, я видел золотой, золотой крестик, маленький такой. Ну, вообще-то, в принципе, я, я обычно, если уж случается такое, надо купить крестик, да, я покупаю в церкви. Обычно простой крестик. Вот, ну у меня просто родственники собрались крестить а, племянницу и а, купили, собирались купить крестик за тоже золотой, за 3000. Но это такие другие <coughs> дедушки, так скажем. Да, и а, потому что где-то он стоит 7, а где-то он стоит там не знаю сколько. А там, в общем-то, я видел за 1000 рублей такой маленький крестик. Это для детей. Вот, но лично я бы купил, купил бы простой крестик, конечно, в церкви, да. Но кто на вкус, на свет товарища нет, кто-то может считать, что так, крещение, это должно быть все такое, таким праздником, крестик золотой, и все. Ну, согласитесь, лучше его купить за тысячу, чем за три. Ну, хотя, хотя, вот кому как, да. Но... Собственно, э, можно там и ничего не покупать, но дело в том, что я буду раздавать эти билеты, и я не хочу, чтобы их выбрасывали, понимаете. Я хочу, чтобы, может быть, кто-то оставил на память, да. И также я произвожу эту раздачу сокровищ, а также я произвожу сбор сокровищ и обмен сокровищ. На сеной, э, да, там будут э, подарки и э, призы тоже это все от меня лично будет почему потому что мне там смену 9-часовую э, вообще я там просто просто не иначе просто не отстаю не отстаю просто я уйду оттуда плюну и уйду вот так потому что если никто не будет обращать внимание да я все-таки не просто раздатчик листовок я у него в некотором смысле seo, SEO оптимизатор начинающий и у нас школа села для грудничков, и мы плывем, плывем, и, в общем-то, практически первый заплыв у нас уже, первый заплыв у нас уже заканчивается, вот. Поэтому, что я хочу сказать, да, буду раздавать подарки, буду раздавать призы, собирать отзывы, предложения. Вот у меня, например, родились в прошлом видео некоторые предложения, что делать с синими листовками, ювелирное это, да, где кольцо было, да, я там что-то вырезал, что-то там, это, это, кое-какие идеи, в общем, для детей, для, так сказать, развития мелкой моторики прекрасно этой синей листовки подходит. А вот сокровища, сокровища, я не знаю, видите, как они выглядят, сокровища. Что с ними, что с них вырежешь, особенно то Вот еще следующая выставка будет, да. Ну, тут тоже, и вот так, так, ой, вот это я не знаю, это я, наверное, откажусь раздавать. Потому что эта то девушка еще куда не шло. И, в общем-то, тут снеговичок, как бы, да. Но вот эту... Нет, я не буду, я, я отказываюсь, короче говоря, вот, этот, вот эти листовки раздавать. Вот, и приним, принимаю я, значит, что? Принимаю я, в общем, ста, старые билеты в обмен на новые, потому что надо придумать, что делать. Что делать, да, вот, вот это вот, пожалуйста. Вот с, эти, с этими билетами непосредственно, которые выставка будет. Потому что я ничего, ничего не придумал, что можно... А, вот, я при, придумал единственное, что а, для детей, да, для молодых, а, для школьников показать, как писать по-русски красиво, да, здесь красиво написано. Не все буквы, естественно, но а, я думаю, что это пригодится школьник, школьникам, да, и а, также... Покажу что-нибудь такое интересное, что можно еще сделать. Не только из этих билетов, а еще из. А, да, и прием билетов буду потом производить, когда, наконец, все, все закончатся выставки. Буду производить прием билетов. Вот. Но в небольших количествах. Не надо их набирать. Потому что у меня, собственно говоря, Муклатуры, думаю, и так полно, да, издавать я ее не хочу, потому что у меня в основном газета, а газеты я хочу. Из газет плетут. Потом газеты а, некоторые в деревнях, люди, которые живут, они а, используют для растопки старые газеты, а, потому что легче так растопи... растопить. Вот. Поэтому у меня, а, как бы. Возможно, кто-то, если плетет из газеты, кому-то нужны. В общем, а газеты не пропадают. Может быть, кто-то из них что-то сделает, какие-то поделки. Вот. И также прием всего-всего-всего, всех, у кого, всех, у кого есть вот эти все разнообразные листовки, да, в карманах, тоже все производится, прием сокровища, да, потому что это тоже сокровища. Они тоже, в принципе, принимаются, принимаются, да, ну конечно, никто же не будет копить дома а, сколько-то там, не знаю, полтонны до этих листовок, а потом искать, и куда их сдать, это очень сложно. Вот, и а, я это, думаю, на эту тему давно, думаю, уже больше десяти лет, но периодически думаю. Потому что, ну, как вы сами понимаете, это все потихоньку-потихоньку, но все это превращается просто. То есть листовка каким-то образом должна все-таки возвращаться назад. Она не должна выбрасываться, листовка, билет, это флайер или что-то. Она должна нести какую-то информацию, чтобы потом она была не нужна. То есть минимальное количество, да. И сейчас у нас есть интернет, и там можно, собственно говоря. Человек уже будет знать, что к чему. А просто вот, вот так, ну, не знаю, видимо, существуют какие-то методы, другие рекламы, да. А я, собственно, за экологически чистую такую рекламу. Вот, поэтому, а, мож, можете, да, можете прийти завтра на Сину и призываю. Я не призываю, собственно, мое дело приглашать на выставку, да, как вы сами понимаете, но... А, там я уже сказал, что э, осталось, в общем, все, что более-менее... Остались там, э, остались там э, можете даже прочитать э, на билеты и э, деревянные изделия с костромыш, катулки потом э, из Якутии, да, потом капельное серебро. Но там все, это все из разряда так скажем, дорогих вещей. Вот. И есть были, по крайней мере, недорогие, но там они уже закончились. Но это и не суть важно, потому что билеты, эти билеты не выбрасывайте. Билеты потом можно будет обменять на новые билеты. И, может быть, на, в, в новых билетах. На новогодней ярмарке что-нибудь будет для, так скажем, среднего класса, да. И будет очень, очень неплохо, потому что тоже надо заводом производителям да, которые из разных наших уголков приехали, да, у них есть эти, эти все сокровища, да, и там их, как мы знаем, негде им там продавать некому, там не такие люди обеспеченные, да, и мы-то тоже не очень-то обеспеченные, но у нас есть и обеспеченные. Вот, собственно, собственно, где-то где они как-то найдут и придут, да, и приобретут себе что-нибудь интересное там. Вот, а мы с вами, да, можем что сделать? Можем помочь, собственно... Можем, собственно, помочь промоутерам, да, но не, не так сказать, не забиранием, не забиранием листовок, да, и потому что мы стоим почасовую, оплата у нас почасовая, и наша цель, наша цель, это пригласить людей на выставку, да, чтобы они пришли на выставку, чтобы они а, посмотрели и что-нибудь для себя приобрели, потому что мы, а, собственно говоря, промоутеры этой выставки, мы, то есть я, да, вот, а раздавать, ну, как вот, знаете, как магазин, никто не знает, что он есть. За углом где-то там, вот первый мой, по-моему, был опыт, магазин тканей, да, и никто, собственно, и не знал, тканей и тканей, что они там есть. Вот, и, собственно, на меня надели щит такой, да, и я стоял и раздавал. Естественно, мне было сказано, не всем раздавать эти листовки, люди же идут, они видят, что ткани, да, и кому интересно, моя задача была рассказать, как дойти до магазина, когда он работает, и, собственно, человек уже сам решал все идти, не идти, вот, и мог, мог даже не брать эту листовку, собственно, видите, как бы дело такое, вот, поэтому это было, да, это было такое продвижение, Магазина небольшого, про промоушен, так скажем, да, промо, промоутер, да. Слово промоушен, продвигать, да, продвиженец. А, вот так вот. Ну, а это, эти выставки все меня никто не просил продвигать, просто мне а, за две вещи, за две вещи я переживаю. Это за а, пропадающие и билеты, да, и за то, что люди, в общем-то, не знают... Не знаю то, что там можно, в принципе, найти недорогой подарок, как вот на прошлой выставке можно было найти, но я туда пришел, а, на ту выставку я пришел а, без, без денег, собственно говоря. Вот, а на эту выставку я пришел уже, можно сказать, с большими деньгами, да, и купил там подарок для мамы небольшой за, за 200 рублей, да, вот так. Но их там уже, наверное, нет, я думаю. Там остались э, другие подарки, они уже по, побольше стоят, да, это фигурки какие -э, из э, камня, к сожалению, забыл я название. Вот, ну, также из янтаря, как всегда, бусы наши любимые. Собственно, <соценно> собственно, кому, может быть, надо, да, вот мне, например, надо было, когда мне было 20 лет. Мне, например понадобились бусы. Но это ладно, это, это дело, дело каждого. Вообще-то, собственно, да, идти туда или нет, главное, что... Главное, что... Не... Чтобы не потерялось что-то хорошее. Не из нашей с вами любимой бумажной продукции, вернее, моей любимой, да, и газеты, и всех вот этих вот листовок чтобы это все не выкинулось потому что это очень очень много все набирается в результате и в результате действительно сейчас у нас нет уже не ставят давным давно эти на новый год елки да потому что это кощунство рубить вообще елки потому что их и так уже все вырубили да и печатает сейчас индустрия бумага бумага бумага бумага и э, Лес, в общем-то, ну, как сами понимаете, да, и это, это же экология, это, кроме экологии, там же и животные живут, и животы вообще. Нельзя так делать, нельзя так обращаться с лесом, да, и мне кажется, просто кажется, ну, нельзя так делать. Да, кто-то скажет, и там, да, собственно, другие ресурсы, да, но... Другие ресурсы другие, но я про них про них мало знаю, да, и все, конечно, все ресурсы истощаются, и некоторые даже, кстати говоря, леса считаются возобновляемым, но он, как я уже говорил, хвойные леса растут медленно, поэтому слабо он возобновляется и заменяется лиственным, вся экология тоже меняется. А есть ресурсы невозобновляемые. Да, есть ресурсы, которые не возобновляются. Может быть. Э -э не знаю я точно, я не эколог, но, по-моему, по нефть с газом не возобновляется. Поэтому, как бы, если они кончатся, то как бы Я не знаю, что будет. <с> будет не очень хорошо, наверное. Вот, поэтому к нефти и газу, собственно, я ä, отношения не имею. Ну, у дома и, естественно, газовая плита у меня вот, а нефть вся, как вы понимаете, проходит, проходит мимо меня, поэтому, поэтому, поэтому я ä, вижу только бумагу, вижу бумагу, газеты, листовки, журналы и вижу все это в урнах. И меня это просто повергает в такой, в такой шок, что я, я бы не могу. Просто я очень люблю лес и люблю бывать в лесу. Вот э, как бы и, и вообще уйду туда, где, как я уже говорил, монастырь, да, где, где лес, и нету, и нету никого. Вот. Но если будет вот такая, вот такая вот продолжаться, вот куда мне идти, если леса не будет? Пустыню в какую-то, ну. Я не хочу пустыню, я хочу в лес Поэтому, поэтому так А сокровища Сокровища, в общем-то Будут еще Еще одна выставка И еще, и там Возможно, что-то вы для себя найдете Здесь Можете посмотреть действительно Одну Листовку, если взять Да, можно посмотреть все О, вот она, да, и я думаю, что с ней делать Как бы вот, ну, тоже, в принципе, можно и вырезать, можно, можно как бы, детям, да, использовать для детей, как э, пособие такое для... но ну, если вы не пойдете на, на выставки, на эти ножницами, пожалуйста, мелкую моторику, очень развивает, вырезать, чего угодно. Можно. вот. А, можете же, действительно, если у вас и, не знаю, может фантазия какая-то, может калаш какой-нибудь сделать. Вот она, кстати, здесь проходит. Вот она здесь проходит. Проходите завтра и послезавтра. Два дня она будет. 23 24. И а, от метро Чернышевской а, надо идти недалеко. К Неве, а потом завернуть. Да, вот здесь находится храм, храм, иконы а... А, Божьей Матери всех скорбящих радость. Вот, я думаю, все скорбящие будут рады, если, если листовки, эти все билеты не будут выброшены вообще. Вся бумага. И также они будут рады, если вы зайдете. И я очень буду рад тоже, если вы зайдете туда и за собой, когда зайдете, закройте плотно обе двери обязательно. Потому что там ä, сквозняк. На сквозняке, на сквозняке это нехорошо быть. Да, мы, <плес> кто раздавал газету метро, тут знает, что сквозняк, он со временем может привести даже и а, к тяжелой болезни даже и приводит вот поэтому закрывайте двери заходите и а, да и может быть и или может быть на, на другую если захотите если на эту вы решили уже не идти потому что посредством купили уже себе подарки и всем близким и посредством вам не подходит а золото, бриллианты и прочие ювелирные изделия. Вот. Электронный билет, кстати говоря, мож можно тут <coughs> сделать. Прямая связь ВКонтакте. И тут что еще? Партнеров можно посмотреть. Тут, кстати, я не видел, кто партнеры. Можно посмотреть. Радио для двоих. желая среда. Партнер. Информационный а, Санкт-Петербургские ведомости газета, Радио Балтика. А, а ну, видите, партнеров тут достаточно. Театр на литейном. Так. Ну вот, видите, как замечательно. Все замечательно. Да, все замечательно, но. 10 раз в год. А, ну ладно. Я надеюсь, это не 10 выставок подряд будет, иначе. Да, мы а, тоже промотры, Я у вас очень, очень прошу, если что, какие у вас нарекания или что, вот я завтра на сеной стою. Приходите, у меня все, у меня будет книга жалоб, предложений, еще чего-то. Потому что кто-то говорит, что это обман, кто-то говорит, что там что то такое в общем люди с таким отвращением отворачиваются и совершенно зря я не призываю даже брать листовки не призываю даже приходить нет я конечно приглашаю но если вы чем то недовольны то про промоутер то тут причем. он никого не обманывает он ничего плохого не хочет он просто не информирован о том что там происходит понимаете потому что есть люди, которые раздают листовки, да, вот раздают по часовой, по часовой, вот у них простые там, допустим, вещи, парикмахерский магазин, как у меня был тоже магазин, хороший чай или еще что-нибудь. Пироговый дворик, допустим. Ну что, плохо, плохо, разве нет? Зашли и перекусили. Вот, также. Э, а вот тут дело такое непростое, потому что, ну, попробуй-ка людям, да, тем более стоят стоя в таких местах у метро, где, в общем-то. Мы все с вами ходим и ездим, да, и как нам, и как нам прийти туда, да, и а, купить что-нибудь а, из тех вещей дорогих, дорогих каких-нибудь золотых там, серебряных и всяких разных. Вот, но другие люди тоже же есть, да, и средний класс, богатый класс, в смысле, да, и очень богатый класс, вот и ради бога пусть приходят, покупают красивые вещи, я думаю, пригодятся. А, может быть, да. Так что прошу, да, очень очень из-за промоутеров тоже волнуюсь. Ну как сказать, как сказать, что я вижу их лица усталые, потому что они стоят вот эти все часы с одним несчастным, несчастным билетом. Ну бы из него, ну вырежьте вот вот что-нибудь, сделайте из него, не знаю, закладку или на память просто возьмите билет. В конце концов ничего вам от этого плохого не будет. Вот. А все жалобы предложения я завтра принимаю на стеной площади. С 10 утра до 19. Нет, я не до 19, все-таки я не, прим... не, не приму. До 18, я думаю, потому что вот по времени мы сейчас стоим столько часов да, на улице. И а, а... нужно, чтобы было весело. Вот. Кто хочет, приходите, приглашаю друзей и пред друзей-друзей, и также всех гостей города Приходи, приходите, да, чтобы было весело, а не просто стоять на одном месте, замерзая постепенно, да, от, от макушки до, до это, от пяток до макушки, да, и видеть, как у тебя вырывают билет с таким, с такой ненавистью, да, комку его и кидают в урну. Мы не знаем, как бы, всех вещей, что там, какие там плюсы, да, какие там минусы, какие там, что, что там случается. Сейчас у нас вообще такая всеобщая, не, не только у нас, я не знаю, может у кого-то все в порядке, у меня-то какая-то вообще паранойя на самом деле, что все чего-то, подвохи какие-то мерещатся или что-то еще такое, на самом деле, на самом деле все хорошо, все нормально, есть люди... Говорится, бедные, которые ходят в магазины, покупают продукты, да, и ходят в секонд-хенды, покупая себе одежду, да, и думают, на что им купить лекарства и как им вылечиться. А, допустим, инвалиды или еще просто люди больные, которым еще не дана инвалидность. А есть люди здоровые, а есть люди богатые, ну и что такого? Вот для них, пожалуйста, а есть люди, которые тоже бедные, они, допустим, мастера. Ну, как, как бедные, они стараются, то есть, это заводы, да, там, или частные мастера. Если они, конечно, хорошие мастера, конечно, они не такие бедные, но тем не менее, продукцию им реализовать надо. Вот. И в том числе я буду рад и помочь им, потому что действительно красивые вещи придет какой-нибудь человек богатый захочет себе такую красивую вещь с бриллиантом да и, да и ради бога, что жалко что ли вот будет от этого хорошо и организаторам я думаю и всем работникам выставки, и всем участникам и ä, всем промоутерам и вообще вот такая у меня идея возникла, поэтому не судите строго приходите и не обижайтесь на нас, на промоутеров, потому что мы вообще, получается, не знаю, по какой-то причине оказались, как бы, вообще, чуть ли не самыми ненавидимыми в народе промоутерами, вот. И если что-то что такое, какие-то нарушения, то их придумали не мы, вот, поэтому... Я стараюсь наоборот, чтобы от, от всего вот этого, да, мастер-класса попробую показать, что с этим делать ä, можно. И ä, также еще, может, у кого какие идеи будут. Тоже. Так что приходите на синую. Ну, собственно, не только на синую, вы в этом, в общем-то, билеты часто можете видеть. И, и выставка идет сама. Вот, вот такие вот дела у нас. Видите, сколько информационных партнеров. И в том числе я тоже... Э, б... Наше э, радио... Да. Ну, собственно, это не в рамках радио-видеокод, потому что радио-видеокод, оно э, только инвалидов, э, инвалидов да, рекламирует наше. Радио, которое пока, которому пока не дают развернуться. Э, да, и технический директор пока что это самое немножко под домашним арестом. В прошлом видео развлекался. Вот, то, что у меня здесь а, использовано для креативных разных вещей, но не очень креативных, так скажем, все, что мой а, и, и, измученный работой мозг мог придумать, да, это игрушки, да, для кота, собственно, и а, что-то там еще я уже даже не помню. Вот, поэтому буду рад и идеям тоже креативным, что делать не только с этими билетами, а вообще-вообще-вообще со всей нашей, нашей э, продукции рекламной в городе. Как этот вопрос решить, потому что, сами понимаете... Стоять, конечно, это работа, да, стоишь час, два, три, четыре, пять. Я опять не могу зимой стоять. Вообще я вообще больше трех часов не могу стоять. А кто-то стоит и по семь часов смены, да, у них и побольше стоят. Под какую-то одну и ту же повторяющуюся, так сказать, э, голос такой совершенно. Там, ну, нету ну, никакого, ну практически никакого креатива нету, вот одно и то же, одно и то же, понимаете, это уже ведь на нервы действует. А нервы надо беречь. Вот на этом мы заканчиваем а, нашу нашу передачу, да, передачу про сокровища. Всем спасибо, всем удачи а, и а, жду вас на сеной завтра.